Okay, baby, baby. Думал позвонить, опять на крыше я сижу Смысл уходить, хороший вид Его люблю, я его люблю Что за новый день, принесет ли он потерь А может радость, что за день он мне приносит радость? эта жизнь не в сладость Хоть не ждал такую участь Правда, и за что мне это надо надо уходить, не могу здесь снова быть Ведь опять мой мир полностью погиб Но не могу забыть его, ведь когда-то в нем Снова лежу Ваня или тень моя в тонец. Я сам даже не знаю, если мыслить только с болью да. Но уже я стал тем самым, кем хотел не быть Но стараюсь измениться, и стараюсь дальше жить Кольт укажет путь и слайка дабл-шот не в голову. Одинокий волк идет по лесу, мы покинул дом, потеря тропу. Думать было ли, но не думать вовсе скучно. Я как твоя тень, ведь от тела не отлучно. Ждем света, чтоб упасть на надежды, ждать ответ в темноте запрещет свет, мне уже не важно. Я иду в ночи, но не домой теперь, Ведь сейчас один, Тут я иду в найдба, Но только чтоб залить глаза, чтоб залить глаза. Эка куртка Бэнь, только я еще живой, я Я бы молча сидел, закрывшись в своей комнате Я ведь так давно хотел, чтоб все было снова в норме Но настал тот предел Мы пацаны как он, да на телеке, но не Малахов Oh. Мы не факаем, твой гэнк, не факаем, ублюдка О, oh. крила с вега набыван, я вырос на плохом районе Холод идет по зубам, ведь челюсть весит много Огонь на стик, полап на хату, сучка, чекай, дрипп Мы MBP, ведь казахстанский сканк дает мозги Той ретро птиц, зелёный худи, на блоке крик Шутера уснули, нига, лучше не бойся я двигаю кэш, мои суки из груда Би, да я бля, не бруда Чека, пацан, это большому Люблю жених, сука, нахуй мне кости Да я хонус Прошло время. Yeah. Псих, но нет, ведь была вот любовь. Каждый день сидел я в парке Среди белых всех ромашек Я ищу себя на этих этажах На гаэтажах Но как во снах Этот закат подарит нам Прекрасный вид из окна там зашумел реки прибой Алый парус на закате Плещет краскою морской На сказки все прошло я не верю в этот сон Жаль, что стал кошмар пытаюсь тебе крикнуть Постой я тебя Знаю, жизнь прожил не зря Весь не искал тебя Я вспомню под холод. Я хотел не знать, не могу забыть Я знаю, в наше место возвращаюсь Как же классно у нас было только от меня Смутило вдруг за белой полосой Волною жизнью снесло Я да, упал, но снова встал Чтобы делать музон лишь свой кайф словно в сказке все прошло, я не верил в этот сон. Жаль, что стал кошмар, ночной. пытаюсь тебе крикнуть, посторонний. Жаль, я тебя знаю, жизнь прожил не зря, Весь уже не искал тебя, я вспомню под холодной луной. Словно в сказке все прошло, я не верил в этот сон. Жаль, что стал кошмар, ночной. пытаюсь тебе крикнуть. Знаю, жизнь прожил не зря Ведь всю жизнь искал тебя Я вспомню под холодной луной Жаль, что не бывать мне рядом лишь с тобой Да, я улетаю, теперь Канада мой дом Я люблю свой город, но не могу быть в нем Я ищу свой лучик света, ведь мой мир покрыт мой Хочу себя избавить, будто это кошмар ночной. Сколько тут замков, сколько тут дверей Из горы ключей не подходят к ней, замкнут я навеки, замкнут лишь в себе, сколько можно жить мне в этой панике. Много километров длинный был на путь, я за лучиком света в край готов шагнуть, так хотел сиять, я всего потух. Я прошу тебя убей меня Ты мне больше не нужна Моя фальшивая судьба нет, я не из тех людей, кому нужны лишь твои деньги Нет, я не из тех людей, которым нужно твое тело И пройдут года, ты сама давно все это знаешь Как бы сильно не старался, это был сплошной обманыш Я приду к тебе домой, пока ты сладко-крепко спишь Напоследок попрощаюсь, больше живым не увидишь И петля на моей шее ни о чем тебе не скажет Ну конечно, я ведь с не. А сам ты знаешь, все, что я хочу, я прошу тебя убей меня. Ты мне больше не нужна, моя фальшивая судьба и петля на моей шее. ни о чем тебе не скажет. Ну конечно, я ведь одни мрака сам ты знаешь. Я живу сейчас во мраке, где-то сейчас один Я живу же в этом страхе, одиноким был мой волк Теперь он просто зверь, если хочешь, то конечно Волка моего проверь Обо мне она не знает нихера Ты как лезвие заходишь, протыкаешь сердце льда Я бы точно никогда не сыграл на твоих чувствах Но почему же я тогда в твоих руках стал куклой?